Еще раз, всем привет. Как ваше настроение? Напишите мне в чат. Юля, видимо, меня не слышит, Лаира. Юля, Юля, я понимаю, что ты не можешь подключиться Звук. тебе надо нажать на микрофончик. Все. вижу, что Юля подключилась. Да, начинаем. А, воз, ну, кто, меня, кто меня знает, кто не знает. Возможно, кто-то будет на записи да, смотреть. И хотела бы сначала бы с вами познакомиться. А вообще, а, а, а, расскажу, да, вот вообще, а, через что я прошла для начала, да, а, почему я сейчас. Ну, сегодня хочу рассказать про входящие, да, заявки, а, как я получаю входящие заявки с постов. То есть <coughs> с интернет-бизнесом, да, вот сетевым бизнесом я знакома вообще с 15 -го года. И получилось так, что а, а, как раз-таки с ноября 19-го года, начало, ну, конец октября, начало ноября, а, я а, вот, как раз в это время да, включилась максимально. И сегодня мы обсудим, как раз-таки, да, то, что мне дает сейчас максимальный резу результат. Вот до этого, то есть до, до ноября месяца 2019 -го года, я поняла, что я занималась имитацией бурной деятельности, и даже несмотря на то, что у меня в начале да, моего развития моего пути когда я только познакомилась с сетевым у меня были да э, ну, результаты денежные результаты но ну, не те да которые бы хотелось бы вот и э, сейчас да когда вот, вообще я понимаю что когда я начала вот делать первые свои шаги э, в сетевом бизнесе да э, у меня были такие иллюзии что вот я вот прям, вот сейчас все начну быстро да построю здесь вот карьеру, они у меня со временем стали проходить, то есть я пришла такая, вот так, тут к нам еще присоединяется, я пришла такая сначала, Ге сейчас я тут взорву весь этот мир, да, все за мной пойдут, и у меня будет очень офигенный результат, и потом вот эта иллюзия у меня потихоньку ушла. Друзья, напишите, пожалуйста, в чат, было ли у кого-то, да, что-то подобное, да, что вы пришли а, в этот бизнес и думали, что вот сейчас вот взорву этот рынок, и все люди будут за мной стоять в очередь. Было ли у вас такое? Особенно, вот, да, когда насмотришься на успешных людей, да, у которых уже есть а, результаты, которые достигли, да, очень больших там результатов в своей в Своем бизнесе и думаешь, да, что вот сейчас мне нужно всего немножечко поднажать, и все получится. Все так думают, да, Юля, все так думают. Но да, и смотрите, на самом деле, да, когда вот я пришла, я вообще не понимала, как именно работать вообще в сетевом. Я решила пробовать, да, то, что приносит большинство вообще лидеров на тот момент очень хорошие доходы, Что очень, да, хорошо работало как раз-таки на тот момент, то есть я рассылала спам. Я рассылала спам, писала список знакомых, я звонила им, то есть я выжгла, выжгла свой список знакомых, друзей, то есть они крутили у меня там у виска, создавала 10 страниц в ВКонтакте, 20 страниц там в Одноклассниках, писала людям приглашения в свой бизнес, да. Занимались ли вы подобным? Напишите, пожалуйста, в комментариях есть из вас, кто занимался подобным. Поставьте, пожалуйста, два десяточки. В чат. Вот. И когда я столкнулась с такой ситуацией, что, да, что я делаю какую-то вообще колоссальную работу, то есть это же, ну, вот это колоссальная работа, 10 страниц там, 20 там, пишу, ну, столько пишу, страчу на это времени, а, постоянно кому-то что-то рассылаю, там, звоню, и я получила столько под цвет а, проклятий, да, что, ну, даже врагу, наверное, бы не, по, не, не пожелала, сколько я получила проклятий в свой адрес. И, а, да, вот, и Когда вот в один прекрасный момент я проснулась, и мои все страницы забанены, там тоже у меня было зубки, вообще, жуткое мое состояние, что столько времени вложено, да, и просто все, все под откос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы сейчас продвигаетесь через какую социальную сеть. Было бы интересно очень почитать в каких социальных сетях вы развиваетесь и каким образом. То есть пишите ли вы спам, рассылаете ли вы спам, там звоните друзьям, какие методы. Вот. Когда я потеряла свои странички, я пока буду дальше продолжать. Вы пишите, не стесняйтесь. Давайте будем общаться, то есть, чтобы я понимала, что мне давать, какой контент, чтобы были на максимум полезны вам. Вот когда я когда заблокировали все мои странички то есть ну, я немного была в шоке потом я взбудрилась как бы и пошла да, на один очень да, дорогостоящий тренинг для меня на тот момент да, он был дорогостоящий как раз -таки, да, где обучали как вообще правильно работать в интернете как создавать сайт как настроить рекламу как создать, e-mail-рассылку, то есть сделать, да, свой, свой запуск такой MLM-бизнеса. И а, вот, делали бы что-то подобное, тоже хотелось бы знать, напишите в чат. Пятерочки, пока без спама. Я в начале, только два месяца. Окей, а, к, понятно, что окей, это здорово, что без спама, а какими способами то есть, сейчас работаете? Просто э, пока еще обучаетесь, никого не зовете или что? Вайбер Ватсап сейчас настраивала ВК давно там не работала. Не спам не строила воронку, плюс лайки, комментинг. Угу. Клево. Вайбер Ватсап. А там что, рассылкой? Вайбер Ватсап, или получается, люди туда переходят. По воронке. Ну, это здорово, что спамом вы не работаете, потому что, ну, <coughs> вот сейчас вот момент вот этого вот, э, э, этой истории, да, кризиса, просто вот меня лично вот, меня завалили в Инстаграме, я в Инстаграме работаю, меня завалили спамом, рассылка в рекламный чат, в тубички. Ну, отчасти это тоже считается спамом, если человек как бы не касался тебя, я считаю, что это, не спам, потому что я вот тоже сейчас получаю много сообщений в Инстаграме, люди говорят, что это не спам, на самом деле в личке уже потом, а, ну да, если по откликам, то да, это не спам, вот, получаю много сообщений, и даже на дня была такая ситуация, ну и общались месяца, наверное, два назад с девушкой из моего города, и она, видимо, меня записала к себе в базу, и вот буквально на днях я ехала с деревни домой в город, и она мне звонит и при... приглашает меня с ней встретиться. То есть, ну, это тоже как бы некий такой список звонок встреча как раз-таки в... А, в объявлении да, карантина, чтобы люди были изолированы вообще никуда не передвигались, мне звонят и предлагают видеть его файл. То есть, ну, это как бы, я считаю, что это тоже не, работа, не рабочий метод уже. <coughs> вот. А, и получается, да, вот, когда я прошла на обучение а, дорогостоящее, где мне обучали а, настраивать воронку, то есть, да, а как раз-таки, да, вот когда вот я этому всему научилась, технический момент для меня он вообще увлекательный, потому что я по большей степени как бы а, люблю, да, вот это вот все делать технически, настраивать там где-то что-то, воронки, настраивать, сама даже делала себе, а, запускала бота в чате, в Телеграме. Вот. Это, конечно, увлекательно, да, с технической стороны, потому что это творческая работа, а вот самое, да, важное, когда вот это вот я все проделала, да, потратила огромное количество времени и денег, да, чтобы запустить, у меня был, конечно же, что зайчик мама работает? Там налито, иди попей сам, не умеешь. Я попросила, мама работает, иди попей сам, там стаканчик стоит. Я не могу. Видишь, у меня тут кто-то сидят, я с ними разговаривала. ты умеешь наливать. Иди, пожалуйста. Я сняюсь. Вот. И потом, получается, я потратила, да, на, на то, чтобы запустить это все, на то, чтобы настроить времени. И потом еще потратила денег на запуск, да, чтобы не собрать, Где-то примерно было тысяч двадцать. 1020 рублей, и э, получила всего там заявку, получается где-то три заявки входящих, провела консультацию и э, получила одного партнера, получила одного партнера э, и, да, и потом этот партнер просто ушел, он переоценил свои возможности, девушка была, она ушла, вот, и на самом деле, конечно же, это было все печально. А, но я целеустремленный человек, и я никогда не сдаюсь, и я подумала, да, что вот э, в моей воронке что-то не так, и решила там ее переделать и на другую аудиторию, и, безусловно, результаты, опять же, были, но не те, потому что, когда я людям, да, говорила, что как настроить воронку, да, какие нужны вложения, у людей стояли волосы дыба. Вот. А, поставьте, пожалуйста, в чат пятерки. А, кто вообще согласен, что воронки, да, довольно-таки довольно сложный а, процесс, Я имею в виду это вот воронки, e-mail, рассылок. Просто сейчас есть множество воронок, есть простые, есть сложные воронки. Пятерки, сложные, да, Значит, спасибо. Вот. Автоматические воронки, они, конечно же, работают, просто я много сейчас наблюдаю, что вот а, много вот, да, про, сетевых предпринимателей в компаниях, они работают как раз-таки там авто, MLM что-то такое, и они предлагают там сервис какой-то, но это скорее всего, я бы не вникала, но скорее всего там предлагается торгет, что-то там какая-то система, но все же это... А, как сказать правильно, чтобы было получается, вы тратите деньги на это, на запуск и да, в общем то затратно. То есть они работают, безусловно, эти рабо работают воронки с email-рассылками, когда уже есть некая да, у человека, да, у вас, если у вас есть узнаваемость, они работают какая-то. Но если нет результата, у меня просто есть клиентка она общалась, если с ней, она у купила да, обучение. Она, получается, потратила семь тысяч рублей на таргетированную рекламу и ну, не получила ни одного входящего. То есть клики были, но заявок никаких не было. То есть когда зашла я к ней на страничку в Instagram, то есть я сейчас про Instagram говорю, не про ВК, ну, ВК тоже это касается, то есть страница не оформлена не оформлена под человека, то есть человек как бы не видит ценности в этом аккаунте, он просто перешел, но он не оставил заявку, есть, и это получается как бы тоже вот, денежно-затратно. Прежде чем запу запустить воронки, я считаю, что нужно выстроить какие-то доверительные отношения, чтобы быть узнаваемой. Я и с вами на моем опыте тоже был опыт да, запуска торгетированной рекламы. Тоже, безусловно, вот, потратив на email рассылку, я еще тратила на Target, когда у меня страница была не оформлена, тоже теряла, ну, примерно где-то 5000 рублей на Target, просто пустую спустила деньги. Вот. То есть, понимаете, почему так происходит вообще, почему вот? Если нет узнаваемости, не советую запускать вообще вот эту вот воронку, рекламу таргетированную. Понимаете, почему так происходит? Что вот деньги вроде бы спустила, а заявок нет. Либо человек приходит да, на консультацию, но не остается, то есть остается в морозе. Да, понимаете, понятно, угу. спасибо за обратную связь, вот, и получается, опять же, когда, да, ко мне, когда приходят на консультацию девочки из вот из разных, они говорят, что вот мой там директор, он вырос, да, он зарабатывает как раз-таки, да, благодаря там рассылке спама, у нее постоянно растет команда, вот, и я хочу сказать, что тут как раз-таки ситуация... Такая, что а, те-то, да, директора, они начали заниматься лет 5-7 назад, когда это было, да, в новинку, и в интернете, да, сегодня все очень-очень-очень быстро растет, и сейчас а, с, вот, с крайними событиями все очень, ну, многое количество людей, да, винулись в интернет а, искать дополнительный доход. Надежда, здравствуйте. Вот. И вернемся да, к, вот, к автоматическим воронкам. Я пришла к выводу, да, что вот, я уже сказала, что на, на начальном этапе вообще нужно выстраивать свой личный бренд, скажем так, доверительные отношения со своими подписчиками. Потому что, да, вот люди уже как бы ну, если запускать какие-то там вот воронки люди, они, ну, вот, заходят, опять же, на своем опыте, они заходят, просто скачивают и дальше не реагируют. То есть, они уже наелись вот этими бесплатными а, книжками там, бесплатными, какими-то а, брошюрками, PDF-ками, то есть они не реагируют на, на, на рекламу. Вот. Что еще хотела сказать? Получается, чтобы... А, были входящие заявки у нас, да, сегодня про входящие заявки наш э, урок. Чтобы были входящие заявки, для начала нам нужно определить целевую аудиторию. А, целевая аудитория, опять же, говорю из опыта, когда у меня не была определена целевая аудитория, но а, у меня была оформлена страничка, то есть а, я думала, что у меня она прекрасно оформлена, я писала там посты. Это было все прекрасно. Но когда я попала на один а, тренинг обучающий, где я разбирала как раз целевую аудиторию, я поняла, что у меня вообще <coughs> все плохо в, этой, в этом деле. И поняла, да, почему люди не реагируют. То есть нам нужно настроить свои социальные сети именно под целевую аудиторию. А, то есть в шапке профиля у нас а, должен быть запрос запрос для своей целевой аудитории то есть если э, берем да э, пускай это будет любая социальная сеть вконтакте там шапка профиля не шапка профиля а э, статус в инстаграме это шапка профиля то есть мы подписываем здесь под целевую аудиторию чем э, я могу быть полезным для да, человека что человек найдет на моей странице Вот, еще хотела задать вам вопрос, Ответьте мне, пожалуйста, можете включить микрофон, будем общаться, общаться будем, чтобы, ну, чтобы больше мне понимать, что вам давать, и вообще, вообще хочу, чтобы мы были с вами тут общались, да, не просто вы слушали, а что взаимодействие. Ответьте мне на вопрос, как вы думаете, почему вот у кого-то есть входящий, да, а у кого-то нет? Вижу кто-то включает микрофончик. Как вы думаете? Будем разговаривать. Ваира, как вы думаете, почему у кого-то есть входящие, у кого-то нет входящих? У вас микрофон... Трудно сказать Не пока. Не поняла? Я говорю... Еще не осознала это. Uh -huh. Труд... Надежда. Да, я вас слышу. Как вы думаете, как подключаться к вам? Что? Я вроде в микрофон включила, не надо включать, да, я первый раз в зум, поэтому я кнопки нажимаю, там все. Ага. Ну, смотрите, да, вопрос такой. Как вы считаете, почему у кого-то есть входящие, а у кого-то нет входящих? Входящих — это что? Чего? ну Входящие заявки. Ну, на, наверное, надо быть активным в приложении, в сети, угу. чтобы люди обращались, выставлять посты. Я так считаю. Ну, да, все правильно, то есть и активными, активными. но давайте отключить микрофончик, пожалуйста, чтобы, вот так, чтобы не прерывать. Смотрите, ак активность... Ага. Сейчас постараюсь выключить. Я вот включила вас. Нет, тут есть кнопочка, я могу отключиться. Спасибо. Смотрите, получается, активность, активность, это безусловно, да, у нас должен быть постоянный контент, но чтобы... Человек написал, то есть мы должны зацепить его, его должны зацепить его. То есть, да, то есть, допустим, моя да, целевая аудитория, я говорю, да, что моя целевая аудитория, я не скрываю, что это то есть вы предприниматели, и я знаю, какая у, его, у моей целевой аудитории боль. Я пишу об этом в шапке профиля, я пишу об этом в своих постах, и выстраиваю таким способом посты, да, по структуре, то есть цепляю человека и тем самым он потом пишет. Вот, но для начала, да, нам нужно понимать вообще, кто наша целевая аудитория. Если вы еще не понимаете, кто ваша целевая аудитория, у меня есть PDF, мини книга небольшая по целевой аудитории. После, да, эфира кто будет смотреть записи, После там, после просмотра записи, можете написать мне в личные сообщения, Я вам вышлю э, эту э, мини-книгу свою и проработайте свою. Если у вас возникнут какие-то вопросы, мы сможем с вами со созвониться да, на 30 минут и проработать вашу целевую аудиторию. Вот. А этот самый ключевой такой момент, чтобы были входящие заявки, э, вам нужно определить, кто ваша целевая аудитория, с кем вы хотите работать. Э, вот. Ну, и следующий момент, это же, конечно же, оформление своих социальных сетей. Если, так, мне, так я понимаю, что вот Ваира работает в Инстаграм, Юля, а ты только ВКонтакте, Надежда вроде ВКонтакте, или у вас есть еще странички в Инстаграм? Напишите в чате. У меня есть странички везде, но я пока вот работаю в мессенджере, вот вайбер, ватсап и вконтакте сейчас. Окей. Uh -huh. okay. То есть, опять же, да, если есть желание, у меня есть пять уроков по аку Инстаграм, там как раз-таки на продвижение Инстаграма, оформление, да, первые шаги оформления Инстаграма для получения входящих заявок можете также написать мне в личку, я вышлю вам эти пять уроков. Вот. Знаете, вот тут вот такой момент, почему вот еще, да, хотела сказать, что нет входящих заявок. Многие, да, говорят, что что вот дело в оформлении странички. С одной стороны, да, в оформлении странички, вернее, это сейчас она что больше да, попадает взгляд, когда человек то есть, попадает к вам на страничку, у него есть там первые три секунды, пять секунд, чтобы он зацепился и понял, остаться ему здесь у вас на страничке или нет. То есть первое, да, это у нас получается аватарка, она должна быть привлекательная, да, там никаких собачек, никаких там кошечек, цветочков, фотографии в профиль. То есть фотография должна быть аватар вашего лица, улыбающая, располагающая. Дальше вот шапка профиля или статус, который как раз-таки говорит о том, что человек здесь ведет на вашей странице. И уже потом получается визуальный ряд, это вот, лента ну, фотографии, если берем Инстаграм, то тоже бывает, много приходит ко мне на разбор а, клиентов. А, я вижу, что вот в, в ленте у них там какие-то картинки скачанные с интернета, логотипы компаний. А, это тоже людей а, ну, не привлекает. А если брать контакт, то а, очень много замечаю репостов, а, вообще ненужных репостов на страничке. Это тоже ну, никак не приведет к тому, чтобы человек остался вообще на вашей странице, и в том числе вообще написал вам. Вот. На этом я сегодня закончу то, что я хотела сказать. То есть это вот базовые основы, которые нужно сделать для вообще для упаковки своей странички, чтобы людям стала интересна ваша страница. Еще раз э, прорезюмирую, то есть определяем целевую аудиторию конкретно, и под эту целевую аудиторию оформляем страничку и пишем контент. Безусловно, э, постоянство контента это как раз-таки приведет, если вы хотите есть, э, привлекать людей органическим трафиком, если у вас нет да, еще э, узнаваемости. То есть если там, допустим, есть узнаваемость то да, безусловно, а, можно таргет запускать, рекламу на свои странички, если они красиво упакованы и есть чем зацепить, да, человека. А так вообще я не советую даже и, и тратить время на рекламу. У меня как раз... Ага, отлично, Юля, ваша... А, Юля, твоя целевая аудитория, сетевики? Просто смотрите, то есть я уже говорила, что контент должен как раз-таки тоже быть целевую аудиторию. И нужно понимать вообще, чем вы можете помочь этому человеку, то есть аватару вашей своей целевой аудитории. Да, вообще моя целевая аудитория сетевики, потому что я перепробовала много и поняла, что мне вот с людьми, которые, к примеру, только пришли в интернет, работать некомфортно. Спортно, потому что мне нужно изначально объяснять. У меня, мы, наверное, все здесь из разных компаний, я занимаюсь развиваю матричные проекты, я uh -huh. там зарабатываю. И поэтому мне, естественно, проще работать с человеком, который уже хоть что-то знает о сетевом. Потому что объяснить человеку с земли, как говорится, да, что-то там, ну, это очень сложно. Uh -huh. Uh -huh. Понимаю. Понимаю, что понимаешь, да, мы как-то варились в одной каше. Так uh -huh. что, да, я сейчас понимаю, что мне сетевикам, что я должна им давать, потому что боль каждого сетевика, даже не состоявшегося, почему люди уходят, приходят за большими деньгами, уходят, потому что не получилось. Опять же, не получилось потому, почему? Потому что не не было какой-то хорошей школы, потому что раньше как нас учили? Память, пишите всем в личку, пишите список, да, теплых да, да, да. контактов, обзванивайтесь. Это уже не работает, и нужно что-то новое. Поэтому я сейчас тестирую тоже всякие варианты, чтобы мне было что людям как бы уже показать, даже отчаявшимся, которые вот попробовали, у них не получилось. Угу. Ну, есть понимание целевой аудитории, это прекрасно, есть понимание, если что им дать конкретно, да, от своей целевой аудитории, это тоже Прекрасно. Скажите, пожалуйста, был ли сегодняшний эфир вам полезен, и что бы вы еще хотели разобрать, чтобы я подготовила для следующего раза, до, до следующей нашей встречи. Давайте сделаем так. Вы, Мы сейчас закончим, я пойду в Дикее уцеплять на тихий час. Вы тогда напишите в чате, было ли вам полезно, и вообще, какие хотели бы еще моменты разобрать. Также не забывайте, что я предложила вам бесплатные уроки по Инстаграму и мини-книгу свою по целевой аудитории. Будем разбираться вместе, если есть вопросы. У меня как раз... Ок, спасибо. Все, всем пока-пока-пока. На всем... куда, куда написать? Вконтакте или в Телеграм? Нет, в Телеграм удобнее будет. Ага, ну, в хорошо. принципе, Потому где удобнее, там... там... Прямо... Хорошо. Угу. Все, Спасибо, спасибо что были, были со мной. Мне очень приятно было с вами поделиться своей, своей историей. Всем пока.